Я давно хотел сказать, когда дороже ты по одной на весь момент Испортил ты, чувак, что был тогда ступай Слезы, слезы и слезы Теряю разум, и я весь в крови Спаси меня же Было для меня так, кому все мог ты верить я Я был для тебя лишь тем, кто мог помочь С да меня всегда была задача Только быть с тобой У тебя был повод спикнуть меня, будто я другой Говорила часто в сторону мою не те слова А когда спросил, зачем, ты вдруг послал а ты меня Слезы, слезы и слезы, Как же заебали, тупые слова, О Боже, мама, слезы, слезы и слезы, Как же заебался, Я бы без тебя, И снова сука, слезы, слезы.